Доброго дня! В прошлом ролике я опрометчиво попросил зрителей прислать мне какой-то компромат, подтвержденный документально, на Грудинина. Все, что прислали люди, а это было более двух десятков писем, содержали в себе основные три пункта. Первый пункт – это жалоба работников совхоза имени Ленина на то, что Грудинин не отдает им в собственность положенную им по закону землю. Я не буду вдаваться в подробности, потому что, во-первых, все эти три пункта довольно-таки незначительны. Да, во-вторых, потому что всю эту мелочь затмил собою огромный тяжеловесный компромат, доказывающий, что Грудинин действительно подлец и подонок. Но о нем я расскажу попозже. А пока продолжим. Так вот по поводу этой жалобы. В сети это подается так, будто бы... Огромная группа работников подала какую-то жалобу. Грудинин с ними судился, отжимал у них землю различными способами, не выдавал свидетельства, подкупил следствие, прокуратуру и так далее и тому подобное. В общем, суть в чем? Жалобу эту написали 20 человек из общего количества, жителей совхоза имени Ленина. Впоследствии 19 из них иски отозвали. Осталась одна женщина, какая-то упорная, которая до сих пор продолжает судиться и чего-то добивается. Я даже особо не стал во все это вникать, если честно, потому что, на мой взгляд, обсуждать вот это вот действие Грудинина, когда он сохранил землю, сохранил для того, чтобы сейчас можно было говорить о совхозе имени Ленина, как о передовом совхозе, директор которого зарегистрировался кандидатом в президенты России. И онлайн голосование за кандидатуру которого бьют все рекорды. А если бы он в 90-х годах эту землю раздал каждому по 3 гектара, сейчас этого совхоза не было бы и в помине, сейчас там стояли бы коттеджи, коттеджи, магазины, торговые центры. При этом люди, жители совхоза говорят о том, что не хотели бы, чтобы Грудинин становился президентом, потому что боятся, что в совхозе станет жить хуже, ибо сейчас он все свое внимание им отдает. А если станет президентом, то уже не сможет уделять столько силы времени для решения каких-то проблем в самом совхозе, а будет работать со всей страной. И это не я придумал, это говорят люди на улицах этого совхоза. Еще одно обвинение Грудинина. Он выгоняет людей из квартир. В пример приведен единственный случай с семьей Филькиных. В чем суть? В 2002 году ЗАО совхоз Ленина и Филькин А.В. заключили договор коммерческого найма с условием о предоставлении имущества в собственность по истечении 10 лет. В 2008 году договор коммерческого найма был расторгнут. Вместо него были оформлены арендные отношения. В 2012 году после истечения действия договора аренды совхоз подал в суд на выселение и проиграл. В 2013 году новый собственник выселяет арендаторов. По этому делу есть три решения суда. Первое решение суда было в 2011 году, когда глава семьи Филькиных подал заявление в суд с требованием обязать заключить Грудинина, то есть совхоз имени Ленина, договор коммерческого найма. Суд отказал. В 2012 году совхоз имени Ленина вышел в суд с иском о выселении э, семьи Филькиных из этой квартиры. Суд отказал, поскольку арендодатель не заявил о расторжении аренды в необходимый срок. И, соответственно, соглашение было пролонгировано, продлено на год. По истечении года совхоз заявил о расторжении соглашения и продал квартиру по своему усмотрению. А третье судебное заседание в 2013 году было уже по иску покупателя, нового собственника этой квартиры. Им было подано в суд заявление о выселении незаконно находящегося там семейства. Суд требования истца удовлетворил. Все, я больше не вижу здесь никаких поводов что-то выискивать, о чем-то... Я сам лично проходил более десятка судов, я знаю, что это такое. И лично для меня здесь все понятно. Искать тут какой-то подвох, заниматься конспирологией, самому довыдумывать факты, которых нет в бумаге, в документах, я не хочу этим заниматься. Ну и третий ужастик из жизни Грудинина и его совхоза имени Ленина, это то, что... Совхоз на самом деле принадлежит не ему, а Абрамовичу. Но на самом деле это не компромат, а вообще полнейший просто бред. Дело в том, что на территории совхоза Ленина есть управляющая компания, закрытое акционерное общество, управляющая компанией совхоза имени Ленина Плюс. И якобы эта компания принадлежит акционерному обществу регистратор РОСТ, который в свою очередь принадлежит Роману Абрамовичу. Совхоз имени Ленина является закрытым акционерным обществом, которым руководит Грудинин. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в единый государственный реестр юридических лиц. Там же смотрим, что такое управляющая компания совхоз имени Ленина Плюс. И видим, что согласно сведения реестра, компания учреждена совхозом имени Ленина. То есть эта фирма первоначально была создана совхозом Грудинина и компания эта занимается управлением недвижимым имуществом. Любое акционерное общество обязано вести реестр акционеров. Это необходимо делать либо самостоятельно, либо с привлечением профессионального регистратора. АО «Регистратор Рост» ведет реестр акционеров, управляющий компанией совхоз имени Ленина Плюс». То есть акционерное общество «Регистратор» всего лишь ведет реестр акционеров. И никаким учредителем в акционерном обществе совхоз имени Ленина «Плюс» не является. Более того, акционерное общество «Регистратор Рост» есть практически в каждом городе России. Оно оказывает услуги огромному количеству юридических лиц на профессиональной постоянной основе. Тогда получается всей России управляет Абрамович. Жопа господа. Удивительно, почему многие люди не удосуживаются посмотреть эту информацию, она же нигде не спрятана. Задай ты вопрос в Яндекс или в Google. смотри, читай документы, заходи на официальные государственные сайты. Так вот, я что хотел сказать-то. В декабре 2016 года Абрамович продал эту компанию и не имеет на данный момент к ней никакого отношения. Жуть, можно было, конечно, вот этой одной фразой отделаться, но ведь Кремльботы сказали бы, что эта задумка была специально, чтобы отдалить Абрамовича от Грудинина перед тем, как он станет спойлером Путина на выборах в 2018 году. И вот теперь самая страшная новость про Грудинина. Когда Павел Николаевич в соответствии с правилами отчитался в ЦИК о доходах за минувшие 6 лет, оказалось, что всего он заработал 157 миллионов рублей, то есть около 2 миллионов в месяц. Как сразу начали говорить кремлеботы, для крупного бизнесмена не самая большая сумма, а вот для директора совхоза, пусть и подмосковного, получается многовато. Интересно, а вот эти кремлеботы, пишущие подобные статьи, хоть раз заглядывали в декларации депутатов, членов правительства, администрации президента, менеджеров государственных компаний, Центробанка, Роснефти, РЖД, Аэрофлота. Вы видели хоть раз их декларации? Упыри. И было бы странно, если бы директор процветающего совхоза, вернее закрытого акционерного общества, заявил в декларации бабушкину пенсию. 157 миллионов, вот это олигарх. Я удивляюсь, почему так мало. Но это ерунда. Дело в том, что директор совхоза при выдвижении подал документы о доходах, но забыл уточнить, что у него имеется еще пять счетов в банке Лихтенштейна. На этих счетах хранятся деньги и ценные бумаги на общую сумму около 7,5 миллиардов рублей. Представляете, 7,5 миллиардов рублей. Вот прочитав эту новость, я реально насторожился немножко, как это так. Тем более, я не поверил в то, что он забыл про них. И вот эти разведчики путинисты или навальновцы, я не знаю, сейчас против Грудинина, мне кажется, и те, и другие работают с одинаковым энтузиазмом, вываливают такие факты. На одном из счетов у него хранится, у Грудинина, 82 с небольшим миллиона рублей. Это 200 ценных бумаг, стоимость одной 410 тысяч рублей. На втором счету 2 миллиарда 495 миллионов рублей, это 200 ценных бумаг стоимость одной почти 12,5 миллионов рублей. На третьем 2 миллиарда 541 тысяча, это 200 ценных бумаг стоимость одной почти 13 миллионов рублей. Общая сумма 5 миллиардов 119 миллионов 177 тысяч. Представляете, каков подлец. Задекларировал 157 миллионов, а сам имеет более 7,5 миллиардов. Сначала меня удивило то, что на некоторых ксерокопиях этих бумаг, фотокопиях, я увидел лишнее слово. Где-то было написано количество ценных бумаг 200 штук и указана номинальная стоимость, а где-то написано количество ценных бумаг 200 штук, номинальная стоимость и всего лишь добавлено одно слово "каждый" 11 миллионов 716 рублей. Ну, во-первых, что я хочу сказать по этим фотокопиям. Для тех, кто в танке, номинальная стоимость в таких документах показывает общую стоимость вот этого пакета тех или иных ценных бумаг. Если написано количество ценных бумаг 200 штук, то номинальная стоимость всего этого пакета указывается, а не одной бумажки. Это у Грудинина 3 пакета по 200 штук. А если бы у него было 25 пакетов, и в одном было бы 543, в другом 1037, в пятом 2284. Кто подсчитывал бы доход? ЦИК этим занимался бы? Сидели бы это все суммировали, складывали? Нет, ребята, это полная стоимость пакета из 200 штук ценных бумаг, а не стоимость каждой в отдельности. Не будьте придурками. Это же так просто понимается. Во-первых... Во-вторых, далее, заходим на любую биржу, где торгуют ценными бумагами. Для начала, кому интересно, переведите 12 миллионов рублей в доллары. Получится 212 тысяч долларов. Найдите хотя бы одну облигацию, которая стоит таких денег. Более 200 тысяч долларов. Далее, после того, как не найдете, посмотрите цены, вообще, сколько стоят облигации, еврооблигации. И вы увидите, что они продаются пакетами по 100-200 штук по цене 1000 долларов, минимальный пакет. А после этого, узнав цены на облигации и совершив несколько несложных действий, становится понятно, что у Грудинина не 7,5 миллиардов в ценных бумагах, а 37 миллионов. И эти 37 миллионов указаны в декларации, они входят в те 157 миллионов. Не надо совершать каких-то сложных вычислений для того, чтобы увидеть очевидное. Ну и остается к вышесказанному добавить только то, что все вот эти вот потуги кремлеботов так или иначе завалить Грудинина вот этим дерьмовым низкопробным компроматом, который в принципе разрушается при первом же невооруженном взгляде на него. Все эти попытки говорят мне только об одном, что надо идти и проголосовать за него. И я еще раз говорю всем, прошу всех, думайте, совершайте вот такие элементарные простые действия, и вам проще будет смотреть на мир. Более того, я уверен, что многим понравится доходить до всего своими мозгами, своими головами, а не исходя из этой наитупейшей кремлебодской пропагандистской тухлой информации. Радует хотя бы то, что коммунисты не ведутся на всю эту ересь и сами заявляют о том, что у Грудинина на счетах было порядка 35 миллионов рублей. И немного грустно от того, что очень много людей пишет в комментариях, я пересмотрел свои взгляды на Грудинина, я теперь хорошенько задумаюсь, я ему верил, а он оказался олигархом и миллиардером. Грустно от того, что народ настолько легковерен. И от того, что столько среди людей подлецов и подонков, которые не брезгуют заниматься вот такими передергиваниями. Всем удачи!